Привет, на связи Андрей Бутин, и в этом видео мы с вами поговорим о уже завышенных ожиданиях. Но перед тем, как мы продолжим, не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и оставить комментарий в конце. Итак, завышенные ожидания. Когда мы в эйфории, приходим в новый бизнес, мы начинаем новое дело, у нас появляются какие-то новые идеи, мы полны энтузиазма, и у нас очень часто появляются такие завышенные ожидания. Мы думаем, что сейчас по шлычку пальца что-то у нас поменяется, и у нас пойдет поток клиентов, станет очередь из партнеров, пойдет товарооборот, пойдут горы денег. Но когда мы так сильно воздушевлены и восхищаемся, то потом расчаровываемся. И поэтому очень четко надо понимать, что наши иллюзии и наши фантазии не всегда являются той реальностью, к которой мы в итоге приходим. Но мы должны всегда себе ставить цели, такую, которую реально достичь. И реально достичь было не одному человеку. То есть, если это достиг один человек и еще один, у нас есть пример, что уже несколько человек достигли той цели, которую мы хотим достичь. И понятно, что и ты тоже это сможешь. Твои задачи лучше разделять на этапы, чтобы понимать эту большую цель и как к ней прийти. К примеру, ты хочешь заработать, как пример, 10 тысяч долларов. Поставь сначала планку в 1000 долларов или 500 долларов. И тогда у вас будет, не будет расчаровывания, а в том, что то, что вы ожидали, это получить заработать 10 тысяч. И ты не смог это сделать. И для этого сначала ставим маленькую планочку. Пришел с нуля, заработал 100 долларов. Заработал 100, став планку 500 за долларов. Заработал 500, ставь 1000. И тогда мы не будем расчарованы. Мы не будем перегорать. И, не будем точ... И мы будем точно понимать, что куда нашу цель идти, наш путь. И также, когда мы начинаем что-то делать, можно экспериментировать. И нужно относиться к этому как к эксперименту. Начинаешь проводить встречи по новым скриптам, начинаешь пользоваться таргетированной рекламой и использовать новые технологии, экспериментируй. Не получилось? Да. Это еще один вариант, который у меня не сработал. Но вы не останавливайтесь. Перебирайте их. И вы найдете тот, который будет для вас работать. И всегда... Проводите анализ этому методу. Да, это один из способов. Их очень важно. Не останавливайтесь и продолжайте. И наша задача ставить доступные для нас цели. И понимать. Иногда наши ожидания не будут завышены. Для того, чтобы держать себя в ресурсном состоянии. И чтобы у нас, в нашем бизнесе все было хорошо. Ну не только в бизнесе, но и в жизни. Используйте эти знания. Надеюсь. Это видео было вам полезным. Напишите в конце, пожалуйста, в комментариях, было ли у вас такое, что вы ставили для себя завышенные цели, потом расстраивались, и потому что не смогли просто их достичь. И все. Всем пока и до скорого.